Для того чтобы завести в середину Сейчас возьму. камушек вот сюда плита каменная, чтобы стала, мы кладем доску и делаем как бы такую такой зазор, э, как это правильно. Ну вот то есть ложим досточку, под низ э, сантиметровую э, планку. И потом вот эта сантиметровая планка убирается и хорошо то есть отображается. Получается, так сказать, желобок такой получается. И потом можно когда класть плитку или каменную плитку, точнее будет каменная плитка 2-сантиметровая. И вот она хорошо станет вовнутрь. И потом уже вот здесь видно хорошо. Вот сюда станет плитка, плитка. Здесь все закроется, и потом за штакер, штакарится, замажется, так сказать, стокос, стокос. Ну, вот как-то так все. Не знаю, понятно. Здесь подрежем все по кругу все это нужно сделать а потом уже финишная штукатурка идет